Мразь пришел толку поднимает вверх, вот она он. ах сиреневого моего, ах ты, ну ну, Ай! ах ты скотина, молодец, молодец, молодец, пацан мой, молодец, пацан мой, красавчик, так. Ты тварь ты такая. А? Курица, ты такая. Всех разогнала. Всех разогнала. Голодная сегодня, она нет. Всех вот так вот. И не знаешь, когда. Молодец, молодец, давай домой. Домой, домой, домой. домой домой О, пошел за поигарчиком моим черным спускайтесь спускайтесь родные давай молодец вот он за белым ах ты ах ах, ах. ай елки зацепил белого все зацепил утащил утащил белого ну что ж поделаешь